проекта ⁇ Живая Тара ⁇ Всем привет! Добро пожаловать в недельную главу Берешит. Сегодня я хотел бы сосредоточиться на достаточно спорном вопросе, связанном с браком в еврейской традиции. Самое первое упоминание брака в трактате ⁇ Кидушин ⁇ описывает его как акт приобретения женщины мужчиной. Сама мысль об этом в XXI веке заставляет съежиться. «Женщина приобретается мужчиной в результате брака». Звучит так, как будто она движимое имущество, как будто она просто вещь, которую можно приобрести. Неужели это действительно то, что совершается при обряде хупы в тот романтический момент венчания, когда невеста обходит жениха семь раз? Он что, приобретает ее как пару туфель? Как это понимать? Я полагаю, что ответ можно найти в нашей недельной главе «Берешит», где Тара описывает самый первый роман между самой первой парой, между Адамом и Евой. И я хочу выяснить этот вопрос вместе с вами и посмотреть, что нам с этим делать. Правда в том, что история самого первого романа начинается явно не романтично. Бог говорит, Нехорошо быть человеку одному Я сделаю для него компаньона ему подстать. Если бы вы были богом и решили, что человеку нехорошо быть одному и пора создавать другое существо Что бы вы делали дальше? Ну, знаете, сейчас самое подходящее время, чтобы создать Еву, не так ли? Но Бог делает не это. Взгляните на следующий стих. Бог сотворил всех животных из праха земного и привел их к Адаму, а Адам должен назвать их всех. Это похоже на большую игру в свидание. Бог приводит к Адаму бегемота, затем фламинго, потом жирафа одного за другими, и Адам... Человек не может найти среди них для себя подходящего компаньона, чтобы... Происходит. Это похоже на какую-то сумасшедшую шараду. Это странная игра в свидание с животными. О чем все это? Наконец, свидание закончилось. Бог создает Еву. Бог наводит на Адама сон, берет у него ребро, превращает его в женщину и подводит эту женщину к мужчине Адаму. Затем следуют интересные слова. Мужчина, увидев свою новую невесту, говорит, «Наконец-то, на этот раз, это кость от костей моих, плоть от плоти моих». Поэтому я называю женщиной Иша, потому что она взята от мужа. Слово Иш – это мужчина, Иша – от мужчины. Теперь, в следующем тексте, стихе 24, рассказчик делает отступление и обращается непосредственно к нам, читателям истории. Рассказчик говорит, «Вот поэтому мужчина оставит отца и мать и прилепится к жене своей и станет с ней одной плотью». Поэтому мужчина женится. Что значит, что вот поэтому мужчина женится? Слова «вот поэтому» указывают, что причина была названа непосредственно перед этим, в предыдущем стихе. «Из-за того, о чем сказал человек, впервые увидев свою невесту Еву». Значит, в том, что он сказал, было нечто, что объясняет, почему мужчины женятся. Более того, это объясняет, почему мужчины оставляют своих отца и мать, чтобы жениться. Что за загадочная причина Что упоминается в заявлении Адама, увидевшего Еву, и как она помогает нам понять его стремление к браку? На этот раз, если мы сможем понять, о чем говорится в этом таинственном заявлении, почему именно оно дает мужчине основной побудительный мотив желание жениться? Такое ощущение, что если бы не это, он никогда бы не оставил своих родителей. Причем здесь его отец и мать? Если мы сможем понять все это, возможно, вот вся эта игра в свидание, тоже обретет смысл. Более того, возможно, мы поймем, почему еврейская брачная традиция также имеет смысл, в чем суть этого понятия «приобретение». На самом деле, текст говорит довольно простую вещь. Каков общий знаменатель этих двух видов отношений, о которых здесь говорится в 23-24 стихах? Первое из них, супружество, описано в заявлении Адама и Еве. «Кость от кости моей, плоть от плоти моей, а второй вид взаимоотношений описан в 24 стихе. Вот почему мужчина оставит свою мать и своего отца. Что общего между отношениями мужчины с матерью и отцом и отношениями мужчины с женой? И чем каждая из них отличается от потенциальных отношений человека с любым из животных, которых Бог проводил перед Адамом? Ответ, конечно же, очевиден. Животные никогда не были частью его. Они были для него чем-то абсолютно чуждым, а потому и не могли никогда быть хорошими помощниками. А вот с Евой все было иначе. Ева произошла от него. Ева была утерянной частью его самого. Представленное ему в невесте Адам чувствует того, кто представляет из себя утраченную часть его личности. Когда Бог взял у него ребро, Бог взял у человека женскую половину, создал из нее отдельное существо. И мужчина чувствует потерю своей женской половины, хочет вернуть ее в супружеские взаимоотношения. Увидев Еву, он заявляет. Вот она. Это потерянная часть меня самого. На этот раз это кость от костей моей, плоть от плоти моей. Поэтому я буду называть ее женой, потому что она была взята от мужа. Это имя Иша описывает ее сущность. Она утраченная часть меня самого. Она является тем, что было отнято от меня. И поэтому мужчины женятся. Если бы не это, они бы никогда этого не делали. Почему? Они навсегда оставались бы со своими матерью и отцом, потому что когда-то они были одним целым с ними. Чувство единства весьма убедительно. Я чувствую, что некогда был частью единства, когда ты был частью отца и матери. Как я их оставлю? Единственное, что заставляет меня покинуть это единство, это шанс полностью обрести себя самого, воссоединившись с потерянной частью меня и восстановив это единство. Теперь супружество дает шанс восстановить союз мужского и женского начала позволяя мне оставить моих отца и мать, с которыми когда-то я тоже был одним целым. Итак, я хочу поделиться с вами моим предположением, довольно радикальным, но выслушайте его. Идея такова, мы неправильно поняли концепцию приобретения. Мы думаем, что приобретение связано с владением вещами, с контролем над ними. И когда приобретение касается вещей, в некоторой степени, возможно, так оно и есть. Но в Торе сказано, что есть такого рода приобретения, которое не имеет ничего общего с контролем, ничего общего с обладанием. Сама Тора – одно из таких приобретений. В Торе самой сказано о ней, в целом, как о неком приобретении. Но если Тара это приобретение, действительно ли вы можете владеть ею, контролировать ее? Скорее, она контролирует вас. Тара диктует вам определенный образ жизни, и тем не менее вы усваиваете его. Приобретение такого рода имеет мало общего с контролем. Оно скорее связано с восстановлением целостности. Общение с Тарой превращает вас в целостную личность, а потому ваша обязанность по отношению к ней в том, чтобы ценить ее, ценить такой, какая она есть, и бережно хранить ее. Мужчина приобретает женщину, но не владеет ею. Она возвращает ему целостность, и поэтому он безмерно дрожит ею и бережно ее хранит. Похоже, что именно в этом и заключается приобретение. В самом глубоком смысле этого слова, это попытка восполнить то, чего нам не хватает, обрести целостность. Этого не так легко достичь. Если вы пытаетесь восполнить пустоту, приобретая вещи, вы потерпите неудачу. Если я буду обладателем очередного Ламборджини, я могу чувствовать себя хорошо, но это не сработает. А потому мне нужна еще одна машина, еще один мотоцикл. Если я миллиардер, когда я завладею следующим миллионом, на какое-то мгновение я могу почувствовать себя хорошо, но это лишь отчаянная попытка восполнить пустоту. И она никогда не сработает, потому что вы никогда не были едины с этими вещами. Они не были частью вас. То, что действительно может восстановить ее, вам не принадлежит. Вы не можете это контролировать. Но вступая в отношения, вы обретаете эту недостающую часть себя, становитесь целостным. И здесь нет ничего общего с властью. Это связано с признательностью. Проект «Живая Тара» — это серия анимированных уроков, которые помогут вам приобрести драгоценное духовное сокровище. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, изучении Тары.